Не сильно болела спина. А впереди такой долгий болезнь. А, надо же, спина не болит. И уже столько часов. Сегодня утром она использовала Вальтерен пластырь. Это единственный вещество пластырь. Он помогает устранить и боль, и неспаление, благодаря активному ингредиенту, который выступает к источнику боли в течение 24 часов. Лечебный пластырь Вальтерен. Свободное движение. Я покупала много обилиочек пластырь. У меня повредила с инвалидом, а зубы стали очень чувствительны. У меня такое было, пока я не Молодость глаз поддерживает он. Талупо. У меня вот нет маслом лабанды обладает двойным действием. Он помогает бережно снять заружинность, а также избавит от дели дыхания. Подходит и детей взрослым вибрацию бережное заболе о дыхании. Я слежу его второй миллион. Когда дело касается инфекций, я между команды, Я действую. Помогаю при воспалении горла. See you at Самое интересное, что скрывает Ольга Шелест и какие страхи преследуют известную тебе ведущую, узнаем прямо сейчас. Вы на канале ТВ3, с вами Эвелина Блюден и шоу Человек-меледевка. Мы начинаем второй тур. Применяемый ровно две минуты. Зрители нашей программы становятся свидетелями уникального эксперимента. Во втором туригу усложняем задачу, стоящую перед экспертами. По материалам только что полученным от человека невидимки, они должны рассказать о его характере, увлечениях, слабостях, тайных страстях и подобных. Узнать прошлое и заблинуть в будущее. Эксперты применяют знания и логику. карты Таро. И должны выучить как можно больше информации о сегодняшнем госте, используя только свои сверхспособности. На этот раз у них нет возможности изучать потерье. У меня есть песня, прошлое. У есть прошлое. А у меня прошлое и будущее песня. У прошлое настоящие будущее. Ну ладно. А то у меня есть песня своего сочинения, прошлое и будущее. Песня своего сочинение тебе. Один блогер на ютуб почему-то написал, что вы сочиняли бы свои песни, не пели бы чужие. А то говорит, петь песни Виктора Цоя неправильно, все равно что пока по каштанам. Фелик Синицын так написал. Что мне талант что у меня таланты играть на гитаре и петь не от Бога, что мне нужно вышивать, заниматься хозяйством, увлажать мужа по ночам, но никак не снимать видео про то, как я играю и пою на гитаре. Он так считает. А про песни на синтезаторе ничего не сказал. И про какие-то песни назвал, там, детство написал. Еще какую-то песню говорит и прочее, говорит, все ваши видео, все ваши, говорит, все это, говорит, херня, говорит, это, говорит, не ваше, и написал. А потом удалил этот комментарий. Я ему ответ написала, говорит, это, это вы несете по моей он удалил свой комментарий, получилось, что это я такой написал. но никто пока не жаловался, но я на него потом, он еще много комментариев написал, я а на него потом пожаловалась. А потом удалила все вместе наши, нашу переписку там под моим видео. Звезда по мне солнцу комментировал мое видео. О еще. А вот его комментировал. Ну, короче, я буду и дальше еще петь под гитару. Попозже, только когда будет возможность спокойно в обстановке дома находиться, а то мне мама все время ругается, недовольна. Не, она не любит, как я играю на гитаре. И пою. Ей это не нравится. Я даже дома пою, подпиваю там под под аудиозаписи какие-то на телефоне у меня. Она говорит, что такое, это, такое, говорит, не подпевает, такое не поют такое, говорит, херня, кстати, за выражение. Фриски под Фриске подпевала, ПЛФУ, подпевала, мне понравилось. И Тарацую пою, говорит, на классе не посовет, вспоминаешь, и так далее. Импровизирую, говорит, у тебя Галя с головой сегодня не в порядке, когда импровизирую. Поэтому сейчас она вот из дома ушла, но я сейчас не буду петь, я не знаю. И телефон, фотоаппарат она у меня забрала, на который я снимала, батареечный. Сказала, что это она когда-то покупала, что я и купил купила его. Хотя вроде мне его брат отдал, свой можешь пользоваться. Батарейки мне остались. Карта понялась, что-то мне брат отдал. А вот. У меня как-то своя была карта памяти просто сделать уже. А вот теперь, я не знаю, на телефон что ли снимать? На телефоне бывает, вот, бывает снимается сколько мне надо, пока не выключу, бывает, снимаю, снимаю, потом раз, само выключается, пишут, память переполнена, выключается. А иногда просто не с того ничего с выключается. Поэтому записывать на телефон как-то проблематично, и не очень-то можно удать ракурсом, как его устанавливать, чтобы попасть в кадр. Ну, это еще научусь, наверное, но вот так, чтобы... Он не выключался потом, когда я об этом не знаю, этого я не знаю. Потому что я сейчас вот могу снимать, вот, так снимаю, когда вот я держу, если вот так вот в руке, я, я увижу надпись, что память, память переполнена, сейчас сохраняется, или там просто когда выключится. А если я буду вот так вот держать, на себя направлять, например, или вот не глядя вот туда вот на экран, где там все настройки на экране, то если видео выключится, то я даже звук-то не услышу, как выключился. И может получиться так, что я пою или что-то снимаю себя, а, а потом окажется, что я минут пять или две минуты, не знаю сколько, десять там, снимала. и Думала, что снимаю, а в это время уже запись не шла. И вот когда я снимала на кухне, первое видео мое, я на YouTube размещала, оно почему-то не вошло, оно почему-то загрузилось, а потом почему-то стрелы его в списках нет. Может, я там в офисе оставляла, может, он удалил нечаянно заходил. Может, тогда пожаловался якобы на нарушение прав или на что. Но вот я его снимала на кухне, там видно, что я хожу по кухне, я же там его поставила на